Меня зовут Митрофанова Анастасия, представляю салон сантехники керамической плитки Амары Баню, город Барнаул. В шоу представлено 11 готовых интерьерных решений для ванных комнат. Самыми последними тенденциями большой ассортимент керамогранит, мозаика, керамическая плитка, а также сантехника. Добро пожаловать в интерьерный салон «Верде Декор». Меня зовут Атюнина Яна, я являюсь руководителем. Приглашаю вас в гости, расскажу о себе и о нас поподробнее. Мы занимаемся строительными материалами, вернее, продаем, презентуем, в первую очередь обои. У нас очень большой широкий выбор обоев. Различные фирмы всего мира представлены. У нас прекраснейшая библиотека. Затем мы занимаемся лепниной. У нас есть складская программа. Мы являемся официальными дилерами в Алтайском крае по декору Ультравуд. А также, друзья, по прекраснейшей краске Шервин Вильямс. У нас есть сколировочное оборудование, небольшой склад по краске. И мы здесь на месте... В течение пяти минут колеруем любой цвет из палитры, которая составляет аж 3000 оттенков. Здесь у нас декор также, да, для дома в виде панно и картин. Мы этим тоже занимаемся, потому что мы считаем, что вот такие вот детали интерьера играют очень важную роль. В любом дизайне, это наша команда, замечательные экспертные девчонки, менеджеры, ароматы для дома. Как сделать свой дом не только красивым, но и вкусным, мы тоже можем вам помочь и подсказать в этом, а вот здесь на самом деле у нас как раз таки библиотека образцов обоиных, по правую руку библиотека тканевых образцов. В общем, выбор у нас широкий. Помимо того, что мы продаем и несем красоту в массу, я бы так сказала, да, наша миссия, мы взяли на себя ответственность заниматься обучением и вдохновением дизайнерского сообщества нашего города Барнаула. Поэтому мы уже второй раз провели форум про интерьер, который прошел успешно, который зарядил энергией, знаниями и, может быть, даже новыми навыками и умениями наших ребят-дизайнеров. Добро пожаловать к нам в город, добро пожаловать к нам в салон, в наше сообщество. Давайте дружить, работать, взаимовыгодно сотрудничать.